Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Вичезар. Сегодня у нас в гостях Наталья Старостина, садовод, симпатичная девушка. И сегодня мы расскажем вам, как вырастить хороший сад, хороший урожай, и что этот урожай будет нести для нас, какую энергетику, дабы нам сохранить наше здоровье и жить в радости. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Как ты пришла вот к садоводству, и как ты получаешь такие замечательные, прекрасные урожаи тех же самых томатов? Все началось с того, что мы купили участок. Он был полностью пустой, не было вообще никаких деревьев, были только елочки. Ну, еле были. И постепенно начали сажать, начали сажать яблони, посадили маленькие деревья. И очень понравилось это, это занятие. Mm -hmm. А в последнее время я решила свое хобби превратить в бизнес. Начала выращивать цветы, и они пользовались спросом. Mm -hmm. У меня, поскольку у меня свой блог, у меня появились заказчики, mm -hmm. которые просили у меня эти цветы. Я начала их размножать, сажать как можно больше. Поскольку у меня был огород, теплицы, mm -hmm. я приобрела, стала покупать редкие сорта томатов. Все это я показывала в своем блоге, и семена у меня тоже начали заказывать. Постепенно это все переросло. В бизнес. Ну, замечательно. И скажи, пожалуйста, вот все-таки мы занимаемся наукой, которая называется энергоинформационный обмен. А вот у тебя сад, у тебя огород. Он очень, на мой взгляд, гармоничен, красив. Скажи, пожалуйста, как ты в нем себя чувствуешь? В доме, в саде, в го... по сравнению там, ну, с квартирой, например. Я себя чувствую прекрасно. Я себя настолько замечательно чувствую, что мне не хочется вот никуда вообще уезжать. И это правильно. <с> да, если я приезжаю в Москву, несмотря на то, что я живу недалеко от Москвы, то ненадолго. Насколько я понимаю, ты выращиваешь все без химии, да, вот только на органике. Я категорически против химии, сад никогда не обрабатываю, обычно вот... Рекомендуется сад обрабатывать от вредителей. Я категорически против этого, потому что если обрабатывать химией, то не только вредные насекомые погибают, но и полезные. Ну, естественно. И я вот так вот интуитивно я смотрю на тебя и вообще вот на, на твое произведение искусства, садом называемое, и складывается впечатление вот это отношение. Отношение любви и к к тем же цветам, помидорам. Вот у тебя идет вот этот поток, который называется вот этот а, благостью. И он создает вот это гармоничное пространство вокруг тебя и в саду. И дает энергию тем же растениям. Я думаю, что не только я даю свою энергию. Мне кажется, что растения тоже дают очень много энергии. Так безусловно, безусловно. Безусловно. Ведь у нас вот мы написали книгу Коны, Кон соответствия, например, или кон отдачи. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И ты отдаешь э, свою любовь, а, а в обратку тебе идут и цветы, и овощи, и деревья отдают тебе ту же энергию определенного качества, пополняя, наполняя тебя. Но ведь есть те, которые забирают энергию. Вот мы с тобой здесь беседовали про герань, например. да? да? Вот ты вот что скажешь? Вот, у тебя же много герания. У меня много гераний. В основном как-то вот, может быть, по цветам, как-то с цветом связано это? Или нет, цвет не влияет? Нет, это только на энергетику. Это есть потоки отдающие и забирающие. Например, кошка забирает из тебя негативную энергию, и она для этого служит, как, как целитель. Точно так же герань, она вампир, она забирает грязную энергию. Ее обычно на кухне хорошо ставить, потому что там много всякого вот бывает. И она чистит пространство. Но человеку лучше в там в спальню, где-то вот в столовых не ставить. Герань в столовых имеется в виду. Где-то на кухне, в принципе, можно. Много таких деревьев есть, например, осиновый... Осина, да, как во всех фильмах показывают Осиновый кол забить. Почему? Это действительно сакральная такая штука, которая не дает распространиться негатив. То есть тем инфернальным сущностям, которые для нас губительны. Но это уже из другой истории. На самом деле в бане используется осину, которая забирает из нас грязь. И она для этого предназначена. Дуб, например, он несет положительную энергию. Почему дубы были, рощи священные из дубов или березовые рощи, как представительницы богини Тары, вот по нашей ведической традиции, в которых обряды осуществлялись там, и прочие мероприятия, для того, чтобы что? Соединиться главной душе с Богом. И э, хочу сказать, что мы также занимаемся вот, гармонизацией пространства, в том числе и э, делаем структурируем воду, которая заменяет э, ту же органику, потому что она э, насыщает информацией, и землю, и растения, и устойчивость к вредителям. То, вот есть у нас такое устройство, фитотроник называется. Живица для воды, например, есть, которая для питья делает воду пригодной для, ну, для питья, близкой к родниковой. Потому что у нас в водопроводах не, вода такая не очень хорошая. Наш зритель задает вопрос по технике безопасности при работе с рамками или с маятником. И я хочу сказать, что есть определенная подготовка психологической оператор биолокации. Данная подготовка отражена в стандарте по инеологии и по работе с рамками или с маятниками. И мы ранее объявляли, что будет вебинар, но сегодня решили записать курс по биолокации, который вы можете приобрести в нашем магазине через некоторое время, через месяц-полтора. И вы там все увидите и поймете, какая техника безопасности должна использовать при работе с рамками и с маятниками. Наташа, расскажи о своем деле, как ты реализуешь свою продукцию, вот, которую ты своими ручками выращиваешь. Летом я выращиваю помидоры в основном. Я уже сказала, что у меня редкие коллекционные сорта, более 60 сортов. Это в основном европейские сорта, старые сорта. Есть и наши старые сорта. В магазине они не продаются. У меня три теплицы. Летом я выращиваю в теплицах помидоры, перцы, огород есть. И выращиваю цветы. Летом я продаю цветы. В основном это гортензии. Это редкий сорт гортензии, это старый сорт. Она подходит именно для нашего климата, она подходит великолепно для средней полосы России. Зимой я продаю семена. То есть я летом продаю цветы, выращиваю помидоры для того, чтобы собрать с них семена, занимая заготовкой семян. Ну, замечательно, значит, уважаемые друзья, милости просим в магазин Наташи. Вы тоже... Занимаетесь выращиванием растений и делаете такую необычную продукцию. Я только начала изучать вот по поводу антенн. Может быть, вы для моих зрителей расскажете, потому что для нас это вот совершенно пока непонятно. Но это очень интересно, поскольку если это влияет на растения, если это помогает лучше mm -hmm. их вырастить... Поскольку климат у нас очень тяжелый. Суровый климат, да. Уважаемые друзья, я и тебе, Наташа, скажу, что наша задача стояла еще 25-30 лет назад. Прекратить техногенное воздействие вообще на окружающую среду. Нас окружили сегодня вышки, передающие радиосигнал. Там их сейчас уже там под миллион, наверное, даже. Спецы под 2 миллиона говорят. И смартфоны в руках, и телевидение, и радио, и то и все. И вот это все измененное создает пространство. Вот хорошо, что у тебя получается выращивать такие продукты, продукты красивые, они растут у тебя. Я связываю это только с твоим отношением, и вообще, вот, отношением сердечным это раз. И, а помочь этому можно каким образом вот убрать вышки, У нас есть там серия нейтроников таких устройств, которые помогают убирают воздействие внешнее на и человека и на природу. Вот. И мы всем рекомендуем, пожалуйста, можете зайти в наш магазин Neutronic.com, посмотреть, приобрести. Не очень много роликов на нашем канале YouTube Техногон, mm -hmm. где мы говорим, почему нельзя детям пользоваться смартфонами, почему. Вот сейчас цифровизацию вводят. Ну то есть это мы с родителями Москвы, с мамками вот проводим агитацию и пропаганду, чтобы люди знали, Насколько это плохо, тем более, что у нас все-таки население вымирает, это факт. Поэтому всем рекомендуем пользоваться дополнительными теми устройствами, технологиями, которые помогут вам создать благоприятную среду, которую ты создаешь вот, своим сердечным отношением в природе. И всем это рекомендую делать. Занимаясь наукой, называемой неологией, мы очень много познали из области растенийводства, например. Во-первых, надо историческую справку смотреть, что вообще на этом месте было раньше. Потому что вот эти энергоинформационные потоки, они связаны и с историей, и с прошлым, и с будущим, и с настоящим, несмотря на то, что это кажется сказочным, кажется. Но, тем не менее, это все влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. На нашу сегодняшнюю жизнь. И вот по растительности можно очень просто определить, хорошо там или плохо. Вот если корявые деревья какие-то стоят или нескорослые, значит там патогенка. Патогенки где бывают? Это на поймах рек по разлому у нас. Рядом здесь вот озеро Кратовское, есть, из Москвы идет основной разлом. И очень много смертей, утопленников там, и плохо себя чувствуют люди. Это есть наука и неология, изучающие, где хорошо, где плохо. Если вот коротко, мы курс запишем и все, кто захотят посмотреть и научиться самое главное определять это. Вот определить сетку сетку геопатогенную в доме, на огороде, потому что вот где пересечение, там практически нельзя ни сидеть, ни есть, ни пить. И для растений, возможно, также они несут или положительную, или отрицательную энергию, состояние здоровья напрямую связано с окружающим пространством. Я уже неоднократно говорил и говорю, что социальная среда обитания, это не мои слова, это слова генерала Ратникова, специалиста в области охраны президента, вот Ельцина в 92 году. А в эту социальную среду входит то, что нас окружает сад, огород, цветы и все, что в дом и так далее. Эта среда на 90% социально формирует характер человека на 90%. А характер человека формирует здоровье человека на те же 90%. Уже через психосоматику. Вот такие связи. И, уважаемые друзья, чем больше будете знать, тем будете здоровее. С вами был Вич Зара Вести Валкон. Всего хорошего. Благодарю Наталью за приезд к нам в гости. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.